Мне тебя уже не надо. Перевернута страница. И под шепот листопада с каждой ночью крепче спится. Обману, сказал забыла. Просто больше не тревожат. Ни твой взгляд, ни голос милый, ни пустующее ложе. Вновь и вновь в саду озябшем догорает тихо осень. Память встреч хранит он наших, даже если мы не просим. Не пишу слезливых писем и сама с собой согласна. Только смотрит ночь по полисье, мол, не верю и напрасно. Но порою жизнь мне эта слишком кажется серьезной. У тебя семья и дети, у меня стихи и грезы.